Ну все, тогда поехали. Вот, мы, каждый день мы проводим эти встречи, и я вижу и слышу, и многие звонят в Skype и многие не понимают нашей стратегии. Действительно ее, ну как бы сложно понять, я, я вас всех прекрасно понимаю, потому что мы, все сетевики, работали по стандартной схеме. Зашел в компанию, зарегистрировался, и начинаем приглашать людей. Вот чтобы как-то более-менее было, прежде чем вот начать показывать экран, да, я покажу экран, и как мы работаем на стартовой площадке, для чего мы вообще сюда пришли, и как это работает, чтобы вам было более понятней, я хочу вам привести сейчас один пример, очень интересный, послушать его до конца, чтобы было понятно, что мы работаем нестандартно. А вы все знаете, как в армии, что такое в армии марш-бросок. Ну, женщины, может быть, слышали видели по телевизору, мужчины через это прошли. И вот мой отец был на марш-броске много лет назад. И я был на марш-броске, и мой сын был на марш-броске. И знаешь, что это такое? Везде с годами ничего не меняется. Выстраивается рота в полном обмундировании бежит там 10 километров. Командир командует постоянно. Он Мы... не говорит, моя команда, он говорит, рота. Первый, кто придет, получит приз вонительный Кто останется тот будет на верхней очереди. И рота побежала. Вот теперь представьте себе ситуацию такую, когда тот же, тот же самый марш-бросок приказывают роти пробежать не тысяч, не, 10, не, километр, не 10 километров, а тысячу километров. Чтобы пробежать роти тысячу километров, для этого Нужно обзавестись амбудированием, питанием, потому что бежать, если по времени, да, это, грубо говоря, три месяца нужно бежать. Три месяца рота должна бежать из пункта А в пункт Б, по степи. И рота выполняет приказ, все побежали. Бежит коробка рота, рота 100 человек. И вот такую же команду получила еще одна рота. Но только там один солдат подошел к командиру и говорит, командир, а что если мы применим стратегию свою и будем бежать без остановки, без остановки, не идти, не ползти, а бежать. Но бежать мы будем не три месяца, а ровно неделю. Срок точно, ровно неделю. Если без остановки, я посчитал, что побежим ровно неделю. Командир, это ты ерунда. Ты что-то попутал. Никакого ни не может быть, чтобы человек не отдохнув, не поспав. А мы будем спать, мы будем есть, мы будем бежать. Потому что мы одна команда. И вот они побежали. Побежали ровно через неделю, они не уставшие, спокойно отбежали до пункта Б и могли спокойно со свежими силами бежать обратно. Так вот как они бежали? По какой стратегии? Что предложил солдат? Они бежали по стратегии самураев. Это старая стратегия. Два человека берут две бамбуковые палки с бюзен, куском безента, и два человека несут третьего человека. Ровно час они бегут, потом тот, кто бежал на носилках, спрыгивает становится сзади, он отдохнул, у него сил больше, и толкает переднего человека, самурая. А один, двое бегут с пустыми носилками, одному, который бежал впереди, может даже и отдохнуть. И так постоянно по кругу они менялись. Я сейчас не буду вам рассказывать схему, как спрыгивало 30 человек спрыгивали, 60 человек менялись, и на какие носилки положился. Но сам смысл в том, что так бегают самураи давно уже. И они могут пробежать э, неделю, сутки бежать без остановки и несколько тысяч километров побежать по пустыне. Один человек лежит спокойно, он может попить водички, покушать, даже поспать целый час. И с новыми силами спрыгивает, сзади носилки становится и толкает переднего человека, ему легче бежать. И так они меняются по кругу. А те солдатики, которые бежают и бегают годами, веками, бегают марш-броски по старой схеме. Они, видимо, создают, что бежит рота, а в принципе сам бежит один человек сам по себе. И добегают до финиша только самые сильные. Слабые падают по дороге и остаются лежать. Кто-то добегает, кто-то нет. Вот так по этому принципу работают все сетевые компании веками и годами. Мы заходим и остаемся в любой компании сами по себе. Ну, вот теперь давайте посмотрим нашу схему, я показываю экран. Мы, мы пришли сюда на стартовую площадку, чтобы зарабатывать деньги. Это как трамплин для того, чтобы перейти в степиум, в наш основной проект, уже с людьми и с деньгами. Здесь мы просто крутимся постоянно, зарабатываем деньги и нарабатываем свою структуру. Вот эта стартовая площадка работает по стандартной схеме. Каждый человек, зайдя сюда, должен пригласить четыре партнера. Каждый из этих партнеров также сам в одиночку приглашает четыре человека. Получается всегда, как в любой сетевой компании. Кто-то пригласил двоих, кто-то не одного, кто-то заполнил четверых и так дальше. Все мы знаем, как работает схема стандартная по любой компании, любому проекту мы предлагаем схему сейчас то вот что чем я говорю как, как бегут самураи. то есть работаем действительно реально не каждый сам по себе по стандарту а работаем всей командой всей командой работаем на одно место на один аккаунт на этот на этот на этот на каждый аккаунт мы работаем всей командой при всем при этом число людей с каждым днем у нас увеличивается становится все больше это у нас влияет на скорость заполнения подарочных мест. Что такое подарочное место? Человек, чтобы выйти на деньги, он входит, входит да, я забыл сказать, вход сюда 0.06 биткоина, выход 16 раз больше. 0.096 биткоина, 16 раз больше, то есть, каждый человек заполняется, у каждого одинаково заполняется вот эта площадка и как только последний человек встал, последний, здесь нет такого, чтобы сказал получает. последний человек встал в площадку, вы получили полностью всю сумму 0096. По нашей стратегии. Человек, может быть, успел пригласить двоих и троих, а мы ему помогаем и ставим, полностью заполняем площадку. Он вышел на выплату, получил 0.096. С этих денег, чтобы зарабатывать еще один круг, он становится вниз вот сюда, но прежде всего он ставит свое подарочное место, да дарит команде, это подарочное место. То есть оно выглядит у нас, сейчас я покажу дальше, как вращающийся биткоин, но это его место, его место, оно работает по, как бы в двух плоскостях, сейчас я объясню почему. Он становится первым, да, первым и ставит еще за свои же деньги, покупает себе еще два места. То есть подарочное поставил, и два аккаунта еще своих, и своих денег. Остальные деньги он выводит э, на свой блокчейн-кошелек, или там э, свои биткоины, он к себе на кошелек выводит. Дальше что происходит? Теперь мы всей командой, всем составом, сколько у нас есть человек, заполняем это подарочное место, такой же площадочку. Все работают. Сколько у нас сегодня? 20 человек, 40 человек, 60. Каждый день все больше и больше. Мы всей командой заполнили это подарочное место, вот здесь, которое он поставил. И на эти деньги, на эти деньги берем 16 человек сверху. Не, не переживайте за этих четверых. Они также будут стоять, это позже объяснил, они также будут стоять в линейке, только чуть-чуть позже. А деньги будут получать без промежутка. То есть он дает 16 человек и денег хватает с этого кабинета, который запомнили мы все, всей командой. Хватает, чтобы проплатить этих 16 человек. Люди еще не получили выплаты, а уже получили подарочные места по полному аккаунту. И в то же самое время мы переключаемся на эту ссылку, а компьютер у нас поставит в линейку, в линейку вот под этого человека. Поставили, и человек пошел на выплату. И сделал то же самое, дубликация. Он взял себе здесь подарочное место. Вот оно получается вот здесь, сейчас я покажу. Он взял себе подарочное место, вот под этим человеком, да? И поставил своих два аккаунта. Теперь вся команда, мы все силы бросаем и регистрируем новичков, людей новых приглашаем вот сюда, на эту площадку. Но смотрите, а этот человек, который поставил сюда свое подарочное место, он здесь стоит вверху. Вверху стоит. Мы заполняем, берем площадку Это берем эти деньги. Я опять на страничку, чтобы было понятно. Мы берем эти деньги и теперь, вот она здесь на место стояла. И теперь берем вот этих людей. Вот этих людей мы уже них вот здесь поставили. А теперь мы берем людей с этой площадочки, с этой площадки вместе с ним, исправим его, э, вернее, этими деньгами, да, мы поставили людей сюда, исправим людей вот сюда всех в один ряд поставили. То есть получается, он становится опять через 16 человек, которых мы уже поставили, да, вот мы поставили 16 человек с, с, вот этих людей, да, это был человек, вот этот был последним человеком у нас, Галина, последний человек был. 16. Мы за гордину, получается, ставим его же, этого человека, его ставим сюда, а он стоял вот здесь, теперь он будет стоять вот здесь вот, через 16 человек, и он ставит свои два подарочных места. Теперь следующий, следующий человек у нас идет на выплату, то же самое, бубликация, он берет подарочное место здесь, заполняем эту площадку, этот треугольничек, Берем эти деньги и ставим этих людей, которые стояли здесь, вот сюда и так дальше. Та, э, второе подарочное место проплачивает первых людей из подарочного места. Третье подарочное место проплачивает второе подарочное место и ставит их в линейку. Четвертое проплачивает третье и так дальше. И даже если нас, когда мне, я рассчитывал это все, мне говорили, а когда будет здесь 5 тысяч человек, 10 тысяч, неважно, важно, полтора-две тысячи человек. Линейка-то будет, представляете, какая километровая, если ее нарисовать. Как вы будете, через километр получать? Нет. То же самое. Вы предыдущие это место, закрывает сайт этого человека впереди, через 16 человек, потом этого человека ставите через 16 человек, потом этого через 16 человек, и опять доходит место до вас и каждый получает свои деньги в выплату через 16 проплаченных человек даже если вы через полгода вы с круг проходите на второй круг идете на третий каждый человек идет на круг и перед каждым человеком будут новички 16 новичков следующий круг опять 16 новичков у каждого новые люди на каждом круге у каждого будет расстояние между людьми 16 новичков, и скорость получения денег будет зависеть прямо пропорциональной скорости заполнения подарочного места всей команды, подарочное место заполнилось, человек пошел на выход, заполнилось, пошел на выход, один, один. одно подарочное место, один человек на выход идет. Теперь, смотрите, сейчас у нас идет такая ну, раскачка нашего колеса, мы его медленно-медленно крутим. Сейчас у нас за неделю, там, может быть, за две заполняется подарочное место. Чем больше у нас людей, людей, которые поймут эту схему и начнут работать, тем больше, тем быстрее будут закрываться места. Если в день, я думаю, когда у нас будет большое количество, там 2000-5000 человек, человек, у нас будет закрываться не одно подарочное место, а 20 подарочных мест в день. Это вполне реально. Мы просто будем сидеть у компьютера и следить за своим кабинетом, кабинет заполнился, вывел деньги. Каждый человек из нас, и новички, и старички, мы все перемешиваемся, это вертушка. И каждый человек у нас по очереди становится куратором и админом, хотите, как вы хотите называйте. Но вот сейчас этот аккаунт раздает места, выводит свои деньги и ставит людей в линейку. В... Что поставить людей в линейку, это всего лишь полчаса, кого я проплачивал, все видели, пять минут внутренним переводом деньги перебросил и вывел себе на тапку деньги. Дальше следующий человек идет куратором, распределяет денежки, выводит свои. Дальше следующий. И так вот каждый из нас становится наверху, становится куратором или админом, ну, я же говорю, придумайте название какое угодно. Не каждый человек э, занимается проплатой. Доходит до вас опять в очередь вы опять вы, выводите свои деньги, тем самым ставите людей в линейку. У всех одно и то же условие. Все мы на одних основаниях. Здесь нет вышестоящих, нижестоящих. Здесь все на одном положении. Деньги мы получаем. Единственная стоя разница, что кто раньше пришел и встал сюда, тот проходит больше кругов. Вот и все. И потом глупо было бы оставаться в этой площадке и пожизненно крутиться только здесь. Представьте себе, мы пока мы выходим на такой сроки, ежемесячно будем получать по номерам 96. На сегодняшний день это где-то 90 тысяч рублей. Да? А потом сроки будут сокращаться раз в неделю, потом два раза в неделю. Чем больше людей, тем быстрее закрывается площадки. И вот почему мы ставим два места, не больше. Вообще, я вот хочу вам сказать, я еще думал об этом. Если кто-то захочет схитрить, Босс, я пожалуйста, включите. что не могу. Меня не зовут. я так думал зовут. Меня зовут. Может быть, человек захочет взять и не вывести все свои деньги. Я, я скажу так, я считрю. А возьму я сейчас, и сам себя поставлю. Вот возьму на, всю, на все деньги, на 0, 96 и поставлю свои аккаунты. Хочу сказать, что это никак не помешает всей команде. Абсолютно. Вы подумайте сами. Вы все равно получите свои деньги через 16 этих человек выплат. Но этот человек просто-напросто увеличит скорость продвижения всей команды за счет того, что он за один день поставит все 16 мест, но первого выплат он не получит. Вот и с разница разницы и все. Но скорость увеличится. Представьте, если человек ставит 16 человек, тут же проплачивается еще один человек, и еще 16 человек ставим сразу. То есть, пожалуйста, кто хочет обмануть команду, то обманет, обманет сам себя. Поэтому я предлагаю поставить только два подарочных места, вернее, взять вот таким, по такой же схеме, вы сразу деньги получите, будете их чувствовать. Всего лишь два аккаунта ставите, остальные деньги на вывод себе в кошелек. Теперь почему два? Смотрите, мы идем. Вот этих денег, даже если вы будете здесь получать полмиллиона, миллион в месяц, это, мы к этому идем, так оно и будет. Два раза в месяц получать, за неделю раз получать. Эти деньги вот. Мы, да, вроде хорошие деньги, нормальные, но можно, отдав одну выплату один раз всего-навсего, завести в степиум 60 тысяч, а вы будете там получать еще больше суммы, чем здесь. То есть почему 60? Мы там, на, это, на эти деньги, на сегодняшний день, мы можем купить сразу три бинара, но это, я не буду здесь рассказывать маркетинг компании степиум. это каждый в отдельности потом узнает, что там денег. Ну, я скажу так, не ошибусь, в сто раз больше, чем здесь. Хотя здесь большие суммы, там больше. И глупо было бы одну выплату не отдать, чтобы ну, не получать там больше. И потом у вас будет скинул приглашать сюда людей. Потому что э, чем больше вы, вот здесь вы когда приглашаете людей, это те люди, которые вас, за вами пойдут в компанию Steproom. Это те люди, которые у вас будут стоять там в первой линии. Чем больше людей в первой линии, тем больше доход. И э, смотрите, и у вас будет расти вторая линия, вы приносили 10 человек, допустим, в этом месяце, они тоже в следующий месяц по 10. У вас во второй линии уже будет 100 человек. Но я не буду сейчас опять же говорить, не буду говорить о степени, но почему я говорю два аккаунта, потому что э, ну, на сегодняшний день, допустим, 90 тысяч вы получили. Да? И с этих денег взяли три места, проплатили три места. То есть получили где-то 70 тысяч, и вам нужно 60 отдать. Как бы работали, работали, в месяц, допустим, или даже неделю, а сумму всю практически вы отдали. Чтобы у вас не было накладок каких-накладных для человека. И он скажет, я, человек, каждый человек подумал, я лучше сегодня в этом месяце долги отдам, на следующий месяц свои, Чтобы не было задержки у нас. Мы получаем деньги, входим на три бинара сразу. И ваши же люди за вами. И тут же получаем вторую выплату. Все, а потом через 16 человек. Но не тут же, конечно, а через одно подарочное место. Вы получаете вторую выплату. Через там, недельку, через три дня. И человек когда спокоен, что он... Ну, с деньгами. Поэтому два места. Можете брать три, четыре, неважно. Это вы никак не повлияете ни на команду, ни... Только просто меньше денег в этом месяце получите. Каждый заходит по желанию. Это место обязательно, чтобы вы пошли на следующий круг. И поможете команде, и сами пойдете на следующий круг, это место передвигается автоматом. И себе ставите еще два места. Не только для этого.